Итак, наверное, пришло время уже нам встретить нашего медицинского консультанта, нашего специалиста по семейной медицине, члена Российского научного медицинского общества терапевтов, практикующего терапевта, я так еще сказала, члена Европейской ассоциации профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Варвару Веретюк. Варвара, как всегда, была по вторникам. Вот последняя у нас такая началась традиция. И в этот месяц Варвара по вторникам у нас на горячей скайп-линии. И вы знаете, очень много вопросов поступило. И поэтому сейчас у нас как раз появились... Варвара подготовила... Материал сегодняшней нашей встречи по часто задаваемым вопросам. И но сфокусировалась на одном очень важном продукте, не буду говорить каком. Итак, сейчас мы подключаем Варвару. Одну минуточку. Здравствуйте, Анна. Я приветствую всех, дорогие друзья. Надеюсь, что меня хорошо слышно. Спасибо большое за представление и вообще поблагодарить хочу всех партнеров за активное участие в скайп-линиях, за ваши интересные вопросы, вообще за интерес и к здоровью, и, собственно, за желание помочь многим людям, потому что я вижу по вопросам, что интересуются даже не своими проблемами, а проблемами близких, проблемами клиентов. Большое спасибо, это хорошее подспорье по дороге к молодости и красоте, поэтому я хотела сегодня поговорить именно о концепции здоровья, поблагодарить партнера, который, собственно, подсказал идею такой темы. Вы знаете, что каждый раз по вторникам я прошу, предлагайте какие-то темы, которые будут вам интересны. И еще, прежде чем я начну, хочу поблагодарить Анну Мещерякову за помощь в организации вебинаров, за помощь в наведении порядка. Спасибо большое, Анна. Почему я решила сосредоточиться сегодня именно на вопросах здоровья? Я вижу, что очень часто вот эти вопросы касательно того, как лечить продуктами GNS при болезнях, как их применять. Поэтому, я думаю, сегодня не лишним будет объяснить вообще, что такое здоровье и какова роль продуктов GNS в его поддержании на разных этапах. То, что вы видите на этом слайде, это определение Всемирной организации здравоохранения, оно не менялось э, с середины прошлого столетия, то есть это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. То есть мир и покой должен быть и в душе, э, условия жизни должны быть адекватными, э, ну и, соответственно, ничего не должно у вас болеть, да? как говорится, э, Больным и бедным быть намного хуже, чем богатым и здоровым, в том числе богатым душевно. Для того, чтобы мы дальше двигались и понимали, в чем, собственно, состоит суть здоровья, давайте посмотрим, от чего вообще наше здоровье зависит. Следующий слайд, пожалуйста. Больше половины нашего здоровья – это условия и образ жизни. То, о чем я говорю, не переставая, практически на каждом вебинаре – никакие лекарства не помогут вам так, как здоровый образ жизни на втором месте 20% это экология, экологические условия естественно играют очень серьезную роль 15% нашего здоровья это наследственные факторы. многие наверное удивятся почему так мало поверьте мне какие бы не были у вас хорошие гены если условия жизни и образ жизни будут неадекватными, здоровья не сберечь. Э, хоть я и врач, как сказала она, практикующий, но система здравоохранения внесет вклад в вашу вообще статус здоровья всего лишь на 10%. Почему это так во всем мире? Э, возможно, что сама наша система здравоохранения тоже виновата. Люди обычно приходят к нам тогда, когда у них что-то уже болит. Правильно это или нет? Вот это я вам покажу на следующем слайде. Как вообще развиваются заболевания? Вначале человек, в принципе, в большинстве случаев, если роды прошли хорошо, если генетика была нормальная, то он разоржается здоровым. Следующий этап. Заболевание развивается, но вы еще этого не чувствуете, потому что организм обладает массой компенсаторных возможностей которые производят микрокоррекцию, нарушение образа жизни, условия экологии, всего, что мы перечисляли раньше. И только когда организм уже не справился и произошел некий срыв, вот тогда появляются симптомы, жалобы, и люди начинают обращаться к врачам. А многие даже и не обращаются, пока, собственно говоря, не оказываются, допустим, на столе у хирурга, вот, то есть доводит себя до крайней степени уже. Заболевания. Если мы посмотрим на следующий слайд, то для того, чтобы понять глубже проблему сначала, после того, как здоровье начинает утрачиваться, все это происходит, э, скажем так, с напряжением наших систем организма. Мы еще не чувствуем проблем но резервы организма начинают расходоваться для того, чтобы адаптироваться к ненормальным условиям. Почему очень часто люди говорят, да мой дедушка курил там и прожил 90 лет. Ну, конечно, это требовало каких-то истощений его резервов. Но условия экологии были другими. Или какие-то другие факторы. Но это не значит, что если все мы начнем прямо сейчас курить, то мы все доживем до 90 лет. Вы все прекрасно знаете, что это не так. Также и с питанием, то, что мы о, о чем мы говорили на в наших прошлых беседах, то есть если есть ожирение, понятно, что это требует расхода резервов и рано или поздно эти резервы закончатся. Вот когда снижается количество наших возможностей резервных, начинается изменение органов и систем, но они компенсируются и заболевание еще не явное, но оно уже есть. И срыв адаптации – это полное нарушение каких-либо органов и систем, и их функциональные возможности уже снижаются. Вот как, собственно говоря, развивается заболевание. Если мы посмотрим в сравнении, для адаптации, когда нужно больше напряжения, коррекция образа жизни приведет к тому, что заболевание не разовьется, организм восстановится. Когда резервы снижаются, изменения органов и систем уже есть, по-прежнему, конечно же, и условия жизни, и экология будут очень важны, но нам понадобится уже какое-то более серьезное вмешательство, чтобы остановить и проверять эти процессы. Другой вопрос, когда мы в красной зоне, когда заболевание уже развилось, по-прежнему, безусловно, и условия жизни, и экология, все это будет очень важно, но зачастую, особенно если речь идет о хронических болезнях, тут просто изменениями образа жизни, снятием факторов риска, мы заболевание уже не вылечим. То есть для того, чтобы из зоны дезадаптации вернуть организм, ну, придется уже очень сильно постараться, зачастую сделать так, чтобы все не стало хуже. Хотела вам привести такой старый одесский анекдот. В принципе, я вот, когда говорю пациентам, что я оптимист, а на следующий слайд, пожалуйста. Я спрашиваю пациентов знаете ли, разницу между пессимизмом и оптимизмом, все говорят, да, конечно, пессимисты, это те, кто считает, что все очень плохо, я говорю, ну, а я оптимист, я говорю, не переживай, все может стать еще хуже, также собственно говоря, везде в системе здравоохранения, когда пациент приходит ко мне и говорит, доктор, все, наверное, очень плохо, я вообще чувствую себя очень плохо, я страдаю, я говорю, давайте лечиться, пока все не стало еще хуже, Поэтому, собственно, где находится э, та точка приложения наших продуктов, продуктов компании GNS? Давайте посмотрим. Во-первых, что такое воспроизводство здоровья? Укрепление здоровья родителей, улучшение условий протекания беременности, чтобы потомство рождалось здоровым. Для этого нужно, собственно говоря, какие-то усилия предпринять. Здесь Безусловно, точка приложения продуктов GNS. Дальше, формирование здоровья тоже очень важная вещь. Коррекция образа жизни, особенности питания, устранение вредных привычек. Как мы знаем, с помощью продуктов GNS можно скорректировать вес, скажем так, антиоксидантами воздействовать на то, чтобы остановить клеточное старение, и также с помощью комплекса Finiti, какие-то убрать из недостаточности питательных веществ, помощью комплекса МТМ. Что касается восстановления здоровья, конечно, э, здесь уже вопрос достаточно сложный. Да, оздоровление, реабилитация, излечение, адаптации здесь ЖНС играет важную роль, но без, э, скажем так, лекарственной поддержки, без системы здравоохранения, в том, что касается серьезных заболеваний, уже мы не обойдемся. Поэтому, когда э, речь идет о том, как лечить продуктами GNS, помните о том, что, собственно, э, продукция компании GNS призвана сохранить здоровье. Это не лекарственные препараты, а это препараты, призванные, собственно говоря, э, восстановить утраченные резервные возможности или поддержать, если резервы уже истощены настолько, что заболевание развилось. Напомню вам еще раз систему ЕС. Ее компоненты ⁇ это и защита, и восполнение э, недостаточных питательных ресурсов, и восстановление, и баланс, э, уменьшение каких-то эффектов старения на косметическом уровне, а также, э, скажем так, процесс... Э, возвратов в 5 до клеточного старения. Что касается продукта, о котором Анна говорила, с чего я хотела бы начать, очень часто вы задаете вопросы касательно продукта резерв, который я, собственно, очень люблю, например. Поэтому давайте начнем именно с резерва и посмотрим, что часто вас интересует, я думаю, что те, кто еще не успели задать свои вопросы или на вопросы, кого я еще не успела ответить, могут найти, э, собственно, ответы на них. Ну и попутно, опять-таки, скопление будет открыто. то есть мы сможем, если что, как-то углубиться в вопрос. Напомню, состав резерва – это концентрат черешни, голубики, винограда, конкорд, граната, алоэ вера, висфератрол, экстракт народного семени, асайи и зеленого чая. Те, кто слышали предыдущие наши беседы, помнят о том, что, в принципе, это все богатейшие источники антиоксидантов, то есть продуктов, которые останавливают окисление наших клеточных структур свободными радикалами, то есть фактически останавливают старение клетки и разрушение ДНК. Также, допустим, зеленый чай это богатый Источник полифенолов, то есть детоксикант. Вот. арисфератрол э, известен своим феноменальным просто воздействием э, на и сердечно-сосудистую систему в том числе. Вот. Также резерв замечательно э, подходит для регулирования работы пищеварительного тракта, но вот на этом я подробно остановлюсь, когда буду рассматривать ваши вопросы. Итак, давайте посмотрим, что вас интересует. Фактически один из первых вопросов, который э, был задан, это как влияют на сердечно-сосудистую систему резерв и и можно ли его употреблять людям с ишемической болезнью сердца, сердце бронхитом. Э, повторюсь, наверное, неоднократно респиратрол считается одним из самых сильных Антиоксидантов который э, увеличивает эластичность сосудов и тормозит перекисное окисление э, в принципе играет серьезную роль в сохранении э, работоспособности сердечно-сосудистой системы почему так было раскручено в начале красное вино и просто я не знаю какие газеты не печатали там какие-то нормы взятые неизвестно откуда того сколько же красного вина надо вообще выпивать, ну, как обычно на алкоголе у нас довольно часто акцентируется внимание. Именно потому, что в красном винограде, особенно в сорте Конкорд, содержится много ресвератрола. Но для того, чтобы употребить достаточно для защитных свойств количество ресвератрола, нужно выпить только вина в день, что собственно, все положительные эффекты заменяются на отрицательные от отравления этанолом. А что касается обструктивного бронхита, кто не знает, это, в принципе, бронхит, то есть воспаление бронхов, сопровождающееся сужением просвета, обычно эм, может вызываться или каким-то воздействием пылевых факторов, или того же курения, а также аллергенами. И, соответственно, аллергики знают, что у них достаточно строгая диета эм, – аллергики часто проходят оценку аллерголога с тестированием на аллергопробы, поэтому естественно, если есть реакция на какой-то из компонентов э, резерва, то тут возможны ограничения. Для тех, кто еще аллергопробы не делал, вот, или не давал пищевую аллергию на, э, скажем так, красный виноград и другие компоненты типа граната, э, я бы посоветовала начинать с половины дозы, то есть полпакетика два раза в день, вот, а первую пробу полпакетика, скажем так, один раз в день, и в течение суток посмотреть на реакцию, нет ли улучшения, в что касается дыхания, может, каких-то кожных симптомов, если еще и сопровождается это какой-то аллергией с кожными проявлениями. Следующий слайд, пожалуйста. Можно следующий слайд? Спасибо большое. Достаточно большое количество вопросов, по-моему, достаточно большое количество вопросов задавали, до да, связанных с резервом и его влиянием на желудочно-кишечный тракт. Вы знаете, что резерв позиционируется, в том числе и как продукт замечательный для регулирования работы пищеварительного тракта. Но это касается тех вопросов, когда есть какое-то нарушение по типу запоров, каких-то вздутий. Что касается воспалений, мне часто задают эти вопросы: острые гастриты, там язвы и так далее, как лечиться резервом? Я привела для вас информацию о лечебных столах. Мои коллеги, доктора, медсёстры, фельдшеры, знают, что, собственно, сейчас количество диет лечебных ограничено, но мы все равно по-прежнему пользуемся лечебными столами по пезнеру. Вот первый стол мы рекомендуем людям с серьезными обострениями. Я желудка, в спецной кишке, а также отравление с воспалением желудка, то есть острые гастриты. Там, вообще, мы исключаем. Овощи, фрукты, кисломолочные продукты, то есть а, максимально щадящее питание. И первый стол, когда мы даже расширяем, собственно говоря, диету, мы исключаем продукты, которые могут повысить кислотность. То есть кислые, недостаточно спелые фрукты, ягоды, непротертые не сухофрукты, все это исключается. Соответственно, следующий слайд, пожалуйста. Когда мне задали вопрос а, вот такого характера, то есть Ребенку три года, возможно, ротовирусная инфекция, и возможно ли применение резерва? Вот привожу для вас, дорогие друзья, информацию. Ротовирусная инфекция это такое заболевание, передается или, скажем так, воздушно-капельным путем может передаваться и контактным, то есть грязные руки или вода. Оно характеризуется воспалением желудка, острым воспалением. Соответственно, в этом периоде не рекомендуется принимать резерв, потому что он очень богат экстрактами фруктов и может, скажем так, замедлить выздоровление и вызвать ухудшение симптомов. Также вот вы видите вопрос насчет отца, ну, из партнеров, который принимал при язве желудка резерв и прекратился с ухудшением симптомов. Действительно, мы не рекомендуем при обострении гастрита и язвы экстракты соков, ягод, фруктов. Вообще, скажем так, очень часто кто из вас страдает хроническим панкреатитом или язвой, знает, что даже одна съеденная помидорка в ненужный момент может вызвать обострение. Поэтому резерв замечательный источник антиоксидантов, но он не нехорош для обострения язвы желудка и острого отравления. То же самое вот при хроническом панкреатите. В период обострения мы блокируем кислотность в желудке лекарствами. Резерв может повышать кислотность, поэтому в период обострения заболевания желудка и кишечника воздержитесь от резерва и возвращайтесь к нему уже когда обострение пролечено. И начинаем мы по Ленину шаг вперед, два назад, по пакетикам за раза в день. Если переносимость хорошая, тогда мы потихонечку можем выйти на рекомендованную производителем норму. Следующий слайд, пожалуйста. Очень часто задают вопросы про онкологические заболевания. Интерес, конечно, к онкологическим заболеваниям, к сожалению, он будет нарастать, потому что вообще доля онкологических заболеваний во всем мире увеличивается. Что касается конкретно резерва, вот один из вопросов меня удивил. Я уже говорила, что, допустим, наши зарубежные коллеги очень часто используют антиоксиданты для того, чтобы, скажем так, сгладить какие-то побочные эффекты от химио- или радиотерапии. А тут вот задали вопрос касательно того, что в период приема химиотерапии нельзя применять иммуномобилирующие препараты. Вот я вам напомню, что резерв это не иммуномодулирующий препарат. Чтобы вы понимали разницу, я провела вам в справку. Иммуномодулятор это фактически лекарственные вещества, которые регулируют иммунную систему и подразделяются на два вида препаратов. Одни стимулируют ее, то есть иммуностимуляторы, вторые иммуносупрессивные препараты, то есть подавляют иммунную систему. Собственно, лекарства, скажем так, которыми мы лечим онкозаболевания, тоже многие из них, химиотерапевтические препараты относятся именно к иммуносупрессивным препаратам. Резерв это опять-таки источник антиоксидантов, микронутриентов. То есть он призван предотвращать повреждение клеток. Именно за счет этого резерв поддерживает работу иммунной системы. Но поддерживает это не значит, что он ее стимулирует или наоборот тормозит. То есть фактически это поддержка наших клеток. Как я уже говорила, когда мы лечим рак, мы используем достаточно, скажем так, серьезные лекарства, которые повреждают клетки раковой опухоли. Но это не значит, что здоровые клетки не будут повреждены отнюдь. Поэтому, конечно, для того, чтобы химиотерапию переносить, используются и детоксикации, антиоксиданты, для улучшения результатов и, собственно говоря, для того, чтобы выдержать вообще химиотерапию. Следующий слайд, пожалуйста. Очень интересный был вопрос, можно ли применять резерв с первого месяца жизни ребенка, и даже потом, кто участвовал в скайп-линии, была проведена фотография с грудничком, обнимающим пакетик резервов. Вот. Скажу вам так. Всемирная организация здравоохранения, семейные врачи всего мира, наверное, подтвердят вам истину, которая состоит в том, что грудное молоко – это идеальный, вот тут написано, я написала натуральный, но я вам скажу, идеальный пищевой продукт для новорожденных. То, что придумал Господь Бог, кто верит в Бога, верит в эволюцию, скажу, что придумала эволюция, это самое естественное. Во-первых, грудное молоко матери адаптировано именно под ее ребенка по микро составу. Во-вторых, оно содержит антитела, необходимые для становления иммунитета ребенка. Поэтому до 6 месяцев жизни мы рекомендуем исключительно грудное вскармливание. Это значит никаких соков, водичек, пюрешек и прочего. Грудное молоко. Хотите чем-то обогатить рацион ребенка, скормите все это маме. Все фрукты, кефирчики, пюрешки фруктовые пусть кушает мама, а ребенок до 6 месяцев пусть питается грудным молоком. Это профилактика и аллергических заболеваний у ребенка, и астмы, и проблем с кишечником, и укрепление его иммунитета, и замечательная эмоциональная связь с мамой. Поэтому я не рекомендую вам давать резерв детям, с первого месяца жизни. Следующий слайд, пожалуйста. Зачем мы используем резерв? Вы знаете, что я действительно люблю этот продукт, потому что э, уже много раз говорила, то, чем мы питаемся сейчас, это не еда, это корм для людей. Э, извините за грубость. Для того, чтобы мы получали в условиях городской жизни все незаменимые пищевые вещества, для этого нужно использовать, в принципе, нутритивную поддержку. Поэтому резерв – это источник антиоксидантов и незаменимых жирных кислот, и антоцианов, то есть фактически это профилактика повреждения клеток свободными радикалами, которые мы можем получить и от неблагоприятной экологической ситуации, и от неправильного питания, и даже в результате стрессов и, собственно говоря, ожирения и гипоксии. Так что в период восстановления после острых заболеваний или обострения хронических заболеваний, после этого для восстановления организма антиоксиданты, микроэлементы действительно помогают прийти в себя быстрее и накопить те резервы, о которых мы говорили в начале, чтобы заболевание, собственно говоря, остановить его развитие и не вызвать ухудшение ситуации в дальнейшем. Ну а тех, кто здоров, Собственно говоря, сохранить свое здоровье и не приходите на следующую ступень, когда резервные возможности закончатся, и мы будем продвигаться на пути к заболеваниям. Следующий слайд, пожалуйста. Вот очень интересный был вопрос касательно резерва. По сахарному диабету тоже очень много вопросов. Если вы захотите, то можно будет рассмотреть отдельно сахарный диабет и продукты GNF, которые собственно говоря, применимы при этом заболевании. Но то, что я хотела бы донести до вас обязательно сегодня, это то, что сахарный диабет это очень серьезно. Потому что были вопросы, которые подразумевали, что может быть вообще не надо принимать лекарства для лечения сахарным диабетом. И еще раз напомню, GNS это компания, которая хочет сохранить здоровье, молодость и красоту. Но это не производитель лекарств. И это добросовестная компания, которая, в отличие от, скажем так, многих, не будет позиционировать пищевые добавки как лекарственные препараты. Сахарные, то есть эти изменения уже произошли, уже произошел срыв компенсации, уже есть нехватка инсулина, уже целая цепь событий произошла. К сожалению, никакими пищевыми добавками здесь отрегулировать ситуацию. Не получится. Поэтому прием лекарственных препаратов для того, чтобы уровень сахара в крови держать нормальным, обязателен. Также обязательно регулярный контроль уровня сахара крови и у леча врача, на предмет выявить, есть ли осложнение сахарного диабета, на какой стадии они находятся, насколько агрессивно мы должны относиться к контролю сахарного диабета. Что касается конкретного вопроса о женщине, вы можете прочитать, которая вот страдает диабетом и получает инсулин. Для нее это действительно был единственный шанс спасти жизнь контролировать уровень сахара крови. А продукты, джиннер, здесь могут помочь для того, чтобы уменьшить осложнение сахарного диабета. Кто, собственно говоря, имел дело с сахарным диабетом, как пациент или как родственник, пациент знает, что сахарный диабет грозит инфарктом, инсультом, потерей зрения и и болевыми ощущениями в конечностях, вплоть до поля э, нейропатии, гангреной. В общем, это очень серьезное заболевание. Для того, чтобы не стало хуже, вспоминайте мой детский анекдот, э, антиоксиданты будут очень кстати. Здесь и пригодятся и резерв, и финити, и нутритивная поддержка в виде ЭМ, и ПМ, и детоксикант в виде СЛ. Я знаю, что у нас пока еще нет, но те, кто... Работает в Германии, в Израиле, могут им пользоваться. Центр хорош для того, чтобы уменьшить калорийное питания, когда чувство голода есть, а, собственно говоря, сахара в рационе быть не должно. Действительно, это очень хороший источник питательных веществ, без того, чтобы употреблять глюкозу. Что касается конкретно ЭМ, Будьте с ним внимательны, потому что если это раскрылся в сосудах мозга, в принципе, есть некоторые ограничения. Я порекомендовала бы вам попробовать в течение недели. Если нет ухудшения состояния типа головных болей, тогда ЕМ можно применять. Потому что у некоторых с заболеванием сосудов мозга на фоне приема АМ, извините, могут появиться головные боли. В таком случае ЭМ можно прекратить, а ПМ без ограничений принимать как поддержку рациона питания. Следующий слайд, пожалуйста. Анна, можно следующий слайд? Спасибо большое. И еще, видите, один вопрос был касательно сахарного диабета. Я выбрала такой наиболее показательный Видите, применять ли лекарства, которые прописаны врачом. Я надеюсь, что после сегодняшней нашей беседы мы будем делать разницу между нутритивной поддержкой, защитой клеток, продлением молодости и вообще продлением функционирования и нормальной работы клеток и лекарствами. Лекарства нужны для того, чтобы контролировать заболевание, которое уже случилось. Поэтому да, обязательно применять препараты, которые вам назначил врач, и, соответственно, контролировать у врача работу этих лекарственных препаратов. Да, вы... Ой, Анна, извините, да, спасибо большое. Обязательно нужно следить за тем, чтобы уменьшить риск осложнений сахарного диабета. Поэтому, как я уже сказала, нутритивная поддержка, антиоксиданты будут очень кстати. Ну, безусловно, что здесь а мимо продлять себе молодость, красоту и способность передвигаться без контроля врача уже не получится. Вот теперь следующий слайд, пожалуйста. Я хотела бы, чтобы все стали физиологами, потому что все равно, как ни крути, мы все постоянно имеем, скажем так, контакт с большим количеством людей, которые хотят сохранить здоровье. Все вы должны знать, что в развитии любого заболевания хронического существует такое понятие, как порочный круг. То есть фактически все складывается в одну цепочку, и каждый круг приводит к усилению этого заболевания, к углублению симптомов и ухудшению состояния. Я привела вам пример порочного круга на, с точки зрения, вот, допустим, лишнего веса. Когда есть лишний вес, это увеличивает нагрузку на суставы. Увеличение нагрузки на суставы приводит к их воспалению и боли. Когда суставы болят, двигаться совсем не хочется. Я говорю про пациентам, очень важно делать зарядку, они в ответ морщатся. И я прям вижу, как они про себя крутят пальцем у виска и не собираются ничего делать. К сожалению, энергетические затраты, безусловно, снизятся, если мы ограничим себя в движении. И получится, что то, что мы съедали раньше и тратили во время хотя бы элементарной ходьбы, тратить мы не будем, и лишний вес будет усугубляться. И мы опять поехали на новый круг. Так ситуация происходит при любом хроническом заболевании. И очень важно постараться сделать все для того, чтобы остановить этот порочный круг, каким бы это хроническое заболевание ни было. И даже когда хроническое заболевание уже случилось, нужно предпринимать обязательно усилия не только для того, чтобы лечить симптомы, а для того, чтобы проникнуть в суть этого порочного круга, сделать все, чтобы заболевание не обросло новыми симптомами и ухудшением. Поэтому я вам предлагаю следующий слайд, пожалуйста, вырваться из порочного круга и перейти к кругу оздоровления. То есть помнить про то, что нашим клеткам нужна защита и восстановление, и баланс, и укрепление, и энергия. А также, безусловно, человек, который чувствует себя красивым, он будет чувствовать себя и здоровым. Большое спасибо вам за внимание.